Весь курс построен был очень динамично и интересно. А, некогда было скучать и думать, зачем я сюда пришла. Вот, поэтому все было очень полезно. И теперь время на отработку моих знаний. И я, ну, благодаря вашим курсам это ну, прорыв в моем сознании, что видео можно снимать а, очень качественно, красиво, динамично. И в кратчайшие сроки, чтобы зритель это видел. То есть это не месяцы, не недели, а это будут, возможно, и часы. Спасибо.